Привет! С вами я, Мария, менеджер компании Фарнакс, и это рубрика «Твоя выгода». Могу вас уверить, что наш магазин дает гарантию лучшей цены на все товары. Мы ежедневно мониторим стоимость банного и отопительного оборудования, сравниваем цены и вам предлагаем лучшее. Разберемся, как это работает. Если вы нашли идентичный товар по более низкой стоимости, то вы можете воспользоваться нашей акцией «Нашли дешевле? Снизим цену!» Подтверждением цены будет фотография или ссылка на сайт. Мы обязательно проверим цены другого магазина. И если цена конкурента будет ниже, мы обязательно снизим цену специально для вас. Ждем вас в наших магазинах Farnax и на сайте farnax.ru. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну а я с вами прощаюсь. Пока!